как лето так начинается борьба с сорняками в огороде и на грядке и на бороздах а у меня его никогда не будет то есть сорняков меня никогда не будет на огороде почему вот смотрите если то ли накрыть землю что будет трава не будут расти однозначно что если в бороздах доски прокидывать ну тоже э, не будет сорняков правильно как будут сорняки под такой до скорости? но это дорого да поэтому Вопрос состоит -то в том, как сделать бесплатно. Но еще два, пару моментов. Вот так вот У меня там сорняки, естественно, росли. Я сначала граундом обрабатывал. Но это как бы нехорошо, потому что химия в землю вносится. И хотя не на посадочной поверхности, но все равно каким-то образом там растения, сосуды могут вредное что-то в себе накапливать. Потом косил. Ну тоже неудобно, если картошка разрастается, туда не подлезешь. И вот я пришел. И тем более, что это все-таки платно. А как вот бесплатно сделать? А вот так вот. Вот борозда идет. Вон борозда. Вот я иголки насыпал. Их тут нету. И не будет никогда. То же самое, что если бы накрыть было доской или э, рубероидом. Ну, вот для примера. Я убрал. Вот она, постоянно влажная. Вот эта хвой перегнивает и превращается в удобрение. Потом, когда она в конце лета вся перегниет и превратится в такую массу черную, перепревшую, я все это сюда, в виде удобрения. Еще я сыпал кедровую шелуху. Тоже неплохо. Тоже удобрение. Тоже сюда. Вот так вот насыпаете вот такой слой. И все. И проблема ваша решена. А вот там я вон не насыпал. Вот оно и будет. Ну, сейчас. Сяду, поеду, привезу хвоя. Все будет хорошо.